В Казанском федеральном университете объявляется набор на курсы татарского языка, куда могут прийти все желающие. Эти курсы проводятся ежегодно с 2011 года на базе научно-образовательного центра Институт Каюмуна-Сырикову. Каждый год, уже начиная с 2011 года, с года образования Казанского федерального университета проводится курс татарского языка для населения. Курсы проводятся в рамках госпрограммы Республики Татарстан, Каждый год, желающий учить татарский язык. В течение трех месяцев изучает татарский язык в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Курсы подходят для тех, кто хочет восстановить свой родной язык или учит его для общения с друзьями и коллегами. Курсы проводятся, курсы ведут наши преподаватели, преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Они проводятся в вечернее время, после работы. И вот уже в течение многих лет, в осенние месяцы, после шести, часов вечера, народ Жители Казани с удовольствием изучают татарский язык. Для регистрации на курсы необходимо заполнить анкету на сайте Казанского университета. А также со 2 по 12 сентября включительно необходимо распечатать заполненное заявление и принести с копией паспорта в оргкомитет по адресу город Казань, улица Татарстан, 2, кабинет 320. Регистрация анкет производится только в электронном виде. Слушатели зачисляются только при наличии заявления и копии паспорта. В анкете необходимо указать уровень владения татарским языком начальный или продвинутый. Время занятий вечернее с 18 до 20.00. Дни занятий понедельник и среда, вторник и четверг. Ориентировочные на занятия начнутся уже 16 сентября. Более подробно о курсах можно узнать по телефону 292-6831. Лилета Липова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.